Леди, и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Рипьев и Артем Теплов, и мы сегодня находимся в самом центре Сочи, и отсюда мы хотим поехать и показать вам действительно стоящий объект, который можно использовать абсолютно под разные цели. Можно его использовать под сдачу, можно его использовать под переезд, можно его использовать под отдых, можно его использовать как... Объединить там и сделать такой мини-отельчик свой Но начинаем мы именно с самого центра города Это художественный музей Здесь у нас находится Хаят редженси, Александрийский маяк, Международный Олимпийский университет Mercury Hotel И мы находимся вообще в сквере Дружбы вот там находится море. Мы сейчас поедем с вами вот в том направлении. И будем проезжать вот такие комплексы, как дворец. Морской дворец, премьер, он же Титаник. Горный один, вот тут слева. А, да, горный 5. Горный ну 5. и много на самом деле разных комплексов, где средняя цена там, ну от 600, там может быть 500, если сильно поискать, за квадратный метр. Ну, Мы же будем с вами смотреть сильно дешевле. При этом сам по себе объект будет находиться в 400 метрах от вот этого вот всего пятачка. И вы увидите на нашей импровизированной карте, насколько все близко и насколько стоящее, и насколько недорогое по сегодняшним меркам Сочи будет предложение. Я предлагаю здесь не зацикливаться. Народ как бы и так уже увидел, что здесь хорошо и красиво. Ну да, это центр, площадь искусства, это курортный проспект, это улица Орджоникидзе. В общем, это, как говорится, обоженник, помазал это место. Идем. Мы находимся на улице Красной. Как вы видели по трейдингу, то это место очень близко к центру города. И приехали мы с вами смотреть вот этот вот объект. Здесь у нас будет целый этаж снизу и еще пару помещений, которые мы вам покажем. И самое интересное, что цена здесь начинается от, от 5 500. И по этой улице, кстати, еще ходит автобус. Но в принципе он здесь и не нужен, потому что здесь пешком дойти ну, 5 минут. При этом объект можно купить либо целиком, и тогда вам еще в придачу достанется два парковочных места, либо по отдельности. Как хотите, проблемы нет никакой. Сейчас у нас поднимутся ворота и мы начинаем с вами смотреть. Вообще, если выкупать именно объект целиком, то здесь можно сделать мини-отельчик. Здесь есть место, где можно разместить ресепшн либо обслуживающий персонал, и у вас будет два парковочных места. Причем они закрыты, на рулеставник с пультиком, то есть раз-два. Можете сделать здесь навес и вот как-то вот так зашить это все и у вас будет какая-то женщина, которая будет встречать ваших гостей и расселять их по конкретным жилым помещениям. По статусу, кстати, сразу хочу сказать, это не квартира, не апартамент, это жилое помещение, дом полностью сдан, коммуникации все подключены, то есть все здесь в этом плане хорошо. Внешне, конечно, это выглядит не как морской дворец, но за пять с половиной миллионов рублей в центре города в пяти минутах до центра города я думаю что вы ничего не найдете поэтому мы вот в оперативном формате приехали поснимать здесь есть 7 помещений которые можно приобрести занимает они ровно весь этаж и еще вот то нижнее но кстати тоже очень прикольно мы туда с вами сходим пойдемте просто по порядку и с вами посмотрим начнем с крайнего оттуда а открывается хороший вид на самом деле из каждого из помещений открывается действительно ну прям неплохие виды и они нормальной площади Выглядит это все вот так и вот это конкретно помещение имеет два окна. Есть еще некоторые, которые имеют два окна, но обо всем по порядку. Вообще, как вам вид в целом? Мне кажется, что он неплохой и отсюда, в принципе, видно снежные вершины. Видно, это, кстати, микрорайон Светлана-Низ, чтобы вы знали. Соболевка начинается чуть туда дальше и вот с этого окна очень хорошо можно разглядеть, где мы вообще находимся. Вот это жилой комплекс Покровский, это Москва, Миллениум Тауэр, Галакси. Витаново И еще у нас панорама парк Вот этот весь пятачок дорогой недвижимости в городе Сочи Вот он в принципе здесь Вот это помещение конкретно будет Самое дорогое из стоимости квадратного метра 225 тысяч И общая цена его сколько? 6,97,500 И как бы вы понимаете, здесь вы можете разместить санузел У вас даже какая-то кухонька там появится двухспальная кровать Хороший на самом деле балкон, на котором размещается какая-то мебель То есть стол, стул, здесь все в принципе И достаточно неплохой вид И 5 минут до центра Мне кажется для сдачи вполне себе неплохое предложение Пойдемте посмотрим дальше Те будут дешевле, это 225 тысяч за квадрат Там будет по 210 Так, выходим Давайте зайдем теперь вот в это Оно будет отличаться только тем, что у него будет одно окно И все Ну и соответственно оно дешевле Точно так же сюда размещается у нас санузел, ставится кухня, можно даже поставить кровать и диван, потому что само по себе помещение достаточно длинное. В общем, камера снова села, продолжим на телефон, потому что объект действительно стоящий. И здесь есть еще вот такой балкон, с которого открывается тоже хороший вид. Кстати, отсюда можно лучше рассмотреть из телефона вот это Покровский, вот это Москва, это Новая Александрия. Миллениум Тауэр не особо видно, но тем не менее видно все. И также снежные вершины кстати, пожалуйста, где-то они были. Вот они. Ну, то есть место прям зачетное и при этом здесь в ходе транспорта. Два маршрута 14 и 13. -й. По планировке мы с вами разобрались. Санузел и основная зона, где можно разместить что-либо. Причем вот эти помещения же реально можно сдавать на длительную аренду. Никакой проблемы в этом нет. То есть очень много людей, кто приезжает сюда именно на длительный период, переезжает в Сочи, нужна квартира. То есть вполне себе. Поскольку реально ее можно сдать? Если в месяц, мне кажется, тысяч, сорок, наверное, даже больше. Ну, ну если просторим мы сделать, 30. 30. 30? Если не заморачиваться, а вот 30. Ну, просто, тут вот просто ремонтик чистенький, без всяких изысков. Без Мне почему-то кажется, мест. что можно больше. Ну, 35... ну, как бы здесь место само по себе очень решает. Нет, летом, безусловно, тут как делают? Летом, да, летом здесь будет 50, можно там за 60 и вместе сдать. На лето вот так здесь договариваться. Если вы хотите там, ну, на долгосрок ну, от 35 до 40 где-то, вот так в целом. Хорошо. Здесь, в принципе, помещение будет похоже. Это точно такое же. И стоит оно сколько мы а в предыдущем 5,628, вот это и вот это 5,628 Ну, цена очень приятная За с данный дом, с хорошими видами, с балкончиками И где, действительно так близко к центру, 5,628 И, кстати, в самом доме же есть еще своя центральная газовая котельная То есть здесь будут низкие коммунальные платежи Котельная у нас находится вот там чуть справа много, на самом деле, кто вот здесь вот сделал себе собственные дворики, но это просто первый этаж. Мы вообще находимся на третьем. Несмотря на то, что мы заходим с первого этажа, как бы, с уровня ну, каскадный уровень. Да, да, так как каскадный уровень. Короче, на первом этаже ребята сделали себе палисаднички. Под нами есть еще один этаж, и мы на третьем. Но есть еще, кстати, у нас одна квартира, которая вот здесь находится. И она, в принципе, такая же. По цене она там тоже районе 6 миллионов сто. Да, 210 за квадрат. 5 523. Вот в общем, у нас, как вы понимаете, здесь будут а, все помещения в разбеге от пяти с половиной до 6 5 ,5, миллионов рублей. 41 еще квадрат есть, большая, она стоит 8780. Ну вот, пойдем тогда сразу и посмотрим, потому что здесь, в принципе, но ну, в каждую заходить, показывать, наверное, нет особого смысла, потому что вот здесь то же самое, ну, да, раз в раз. Вот следующее помещение будет прикольное. Потому что оно большое, его можно раздробить в однокомнатное что-то. Здесь вы выделяете санузел, можете как-то отсечь и сделать здесь кухню, либо, например, вот так как-то сделать, А сюда унести спальню. Сколько здесь площади, Артем? 41,85. Это вот оно и стоит, получается, 8 миллионов. 888. Вот пойдемте посмотрим, какой вид открывается отсюда. Здесь тоже большой балкончик. В принципе, на балконе реально можно все, что угодно разместить. Вид на зелень, вид на инфраструктуру, вид даже на море, смотри. Открывается небольшой, но тем не менее есть. есть по крайней мере, понятно, что оно где-то здесь недалеко. 41 квадрат, но ну, абсолютно спокойно дробиться в однокомнатную квартиру. И при этом у вас даже получится нормального размера кухня-гостиная. Но одно окно, конечно, будет смотреть вот так. Половина вида будет на горы, половина будет вида ну, в соседний дом, но здесь не окон, ничего такого Стоп, нет. То есть. А дом дискоэтажный, то есть тут света в квартире достаточно. Если, это просто еще она без ремонта, если сделать прям белые стены, да, вот, покрасить, то будет света. очень много. Ну так как, на окно. Для сдачи просто... На no да, убой. если же там найдется... Если же вы захотите купить две, допустим, вот эту и соседние 26, чтобы у вас получилось там под 70 квадратов, то опять же это можно. Вот, пожалуйста. И на самом деле же главное в Сочи, если вы приобретаете себе недвижимость для сдачи, это ее расположение. И здесь расположение, оно действительно очень хорошее, а цена при этом прям очень низкая. А низкая она, потому что она срочная. К нам сегодня просто пришли ребята и говорят, нам нужно очень срочно продать. Ребята, возьмитесь, пожалуйста. И мы прям день в день снимаем видео и день в день его и выпускаем. Поэтому вот вы его сегодня увидели на Ютубе. И мы его сегодня сняли, потому что предложение действительно интересно. Вот у нас даже камера села, и мы продолжаем на телефон. И это на самом деле очень редкий случай. Что, у нас осталось? 38,5. На это вот внизу который. Пойдемте спустимся вниз. Посмотрим, как выглядит еще одно помещение. Значит, у него здесь ну, типа отдельный вход. И оно разделено вообще как бы на два. Эти два помещения идут одним лотом, потому что они по кадастру, по сути, одно и то же. Здесь, значит, разделено вот на такую часть. Кажется, мало, да, но здесь даже есть собственный санузел. Вообще, изначально именно вот это помещение подразумевалось как комната для персонала. То есть, если здесь сделать мини-гостиницу... такую гостиницу, то здесь у вас будет сидеть человек, который это все будет обслуживать Это не ресепшн, это именно комната для персонала То есть они здесь будут уборка, э, уборка стирка, стирка что-то такое здесь в общем будут делать А вот соседнее помещение, пойдемте покажу вам его Оно выглядит вот так И здесь ну, спокойно размещается двуспальная кровать Либо может быть какой-то раскладной диван Два окна, причем маленькая такая площадь И также есть балкон Самый главный балкон большой Да который можно, кстати, он уже в плитке. Большой вот момент. радиатор отопления здесь уже есть, вода здесь подведена и уже свет тоже уже какая-то часть работы уже здесь начала проводиться. Мы сейчас с вами еще выйдем, мы поговорим просто, как можно отделать немножечко территорию для того, чтобы добавить лоска. Но сам по себе балкон да. вполне себе неплохого размера. Балкон. То есть какой-то столик и два стула сюда спокойно разместится и вы будете вот так вот сидеть и смотреть на то, что происходит вокруг вас. Очень много, кстати, зелени, в принципе. При этом это можно рассмотреть же и как посуточную сдачу, можно рассмотреть как длительную сдачу. Вопрос просто, как вы это все организуете. Это реально можно сделать очень несложно. Ну, мы, в принципе, с вами посмотрели, как это все выглядит. Пойдемте теперь поднимемся, наверное, наверх, и оттуда поговорим, сколько это все стоит, если покупать это одним лотом. А, кстати, вот это помещение... Оно стоит 7,900. 7,990. Да, но вы его тоже можете купить только одним лотом. То есть конкретно эту часть или ту вы купить не можете. А вот теперь пойдемте вверх и поговорим, сколько будет стоить, если забрать все. Использовать именно под гостиницу, отель, мини там. Просто как доходный бизнес от сдачи в аренду. Еще раз напомню, как это все выглядит. Дом сам по себе трехэтажный, вот такой небольшой. И весь этаж первый продается. Нижнее помещение, и с обратной стороны есть еще помещение с полисадничком. Но оно идет вообще отдельным лотом, то есть его именно в совокупе нельзя купить, оно будет дополнительно. Если вы захотите купить все вот эти помещения, то цена будет 38 миллионов рублей. К этому же еще добавляется два парковочных места, первое и второе. И вы, в принципе, можете здесь сделать какую-то такую загородочку именно собственную из поликарбоната или из чего-нибудь может быть зеленая изгородь или как-то вы это можете обыграть и у вас будет снизу человек который за всем этим будет следить а здесь сверху у вас будут люди которые всем будут этим заниматься, то есть реально это все можно хорошо и действительно классно обыграть, но самое главное здесь это цена и расположение к центру я думаю что предложение действительно интересно и оно достаточно быстро уйдет, потому что за пять с половиной за 6 миллионов рублей для сдачи готовая недвижимость, которую в принципе ты купил и сразу в ней сделать ремонт и уже сдаешь. Здесь подключены коммуникации, здесь недорогая коммуналка, здесь как бы все это есть. В пяти минутах до центра это действительно уйдет. Мы не зря поставили вам трекинг, для того, чтобы вы понимали. Мы не зря начали это видео с художественного музея и с площади искусств. И потом доехали до сюда для того, чтобы вы просто поняли, как это все выглядит Виды из всех абсолютно помещений открываются действительно хорошие И стоимость адекватная Плюс есть вся транспортная доступность Если вас заинтересовало это предложение, то все ссылочки будут указаны внизу в описании к этому видео Звоните, Артем вам это все расскажет Выйдет с вами на видеосвязь И уже конкретно пообщаетесь, что, как, куда какие виды, конкретика, сколько стоят стоимости. Там, ну, в общем, все вот эти уточняющие вопросы, они все по телефону. Ссылки указаны внизу. Господа, вам всем удачи, хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.